Привет! Не обошлось только интеграциями, сегодня мы на Вилдропе, 45 тысяч, и сразу скажу, чтобы не было фантики, фантики, фантики. Вилдроп мне... Ну, я вам это все рассказываю, зачем? Ну, я думаю, оцените по достоинству. Вилдроп предлагает два варианта сотрудничества, либо мне выдают баланс с открытым выводом полностью, либо мне платят энную сумму денег, и я нифига не вывожу. Но первый вариант интереснее, поэтому сегодня именно он. Полностью открытый вывод, 45 тысяч рублей я закину типа, но мне их закинули, а, и там тысяча с лишним было. короче, вот. А, да, в принципе все. что сегодня будет? вообще написали типа 100 новые кейса, а я пишу, а давайте а заплатите, а давайте. На самом деле, кейсики посмотрел. Смотри, у них есть э, очень дорогая серия. Ее пока нет, но она как бы есть. Двусмысленно звучит. Но, в общем, они пока еще эти кейсы не включили. Как только они появятся. но, дорогие друзья, ждите у меня на канале. Потому что тут кейс за сотню будет. Кстати, они начинаются с 399 до 100 тысяч. Короче, будет что снять, ждите. На данный момент также появились новые кейсы. Из интересного кейса за 6000 рублей. Причем я посмотрел наполнение и после этого согласился, ну потому что красота. Бесплатки у меня сегодня доступны до, до седьмого, захотел, а до шестого кейса, в принципе, надеюсь, что-нибудь выпадет. По халяве, которая у меня от вас есть, секретные промики и так далее, тоже сейчас все расскажу, а именно, есть промо на бонус-бокс, где лежит 100 тысяч, где лежат перчатки, где лежат ножи, а по факту выпадает кал. Да, а, очень часто выпадает 45%, если не всегда, и ширпотреб. На самом деле, стоит ли вам юзать этот промик? Честно, да, потому что будет один прокрут, который доступен раз в 72 часа, ну, получили ширп, да, там, за 10 рублей, Вели вот такой вот секретный, на секундочку, промик. Ну, реально, типа, неф, тысяча. Nef. New 1000 активируем и крутим. Кстати, прокрутка полностью барабан изменилась. Кому интересно, можете затестить. И также, если вы хотите задепать, кстати, ссылочка и все это будет в прикрепе, не помню, говорил или нет, выпадает очень часто 40%, 45%. Есть для вас промо, да, там, давай, 1000, чтоб посолиднее выглядело. А, и промо Nef 1000. Nef. Да нее это, блин. Он на 40% это эксклюзивный промик, который, если не ошибаюсь, только моему каналу выдают, и он на неограниченное количество использований для одного человека. То есть, хоть миллион раз закидывай, все, будет какей. Блин, стул разваливается. Да, если меня смотрят, какие-то компании, которые стулья продают. Ребят, подгоните, мне стул сделаю рекламу. Мне стул мой сломается, уже покупать не хочется. Отк открыт к сотрудничеству. <laughs> Ладно. А на самом деле имбовый промик. Почему? Потому что, смотри, ты закидываешь косарь, и у тебя сразу оп, 1400. Ну это 40%, нифига себе. Мало того, уж сразу плюс 400 рублей, еще и у тебя бесплатки будут доступны. Их тут много. Есть даже кейс за полмиллиона депозит. Но это все прикольно и интересно. Ну что, погнали, первый кейс я это открою фастом, ибо, ну, камон, это не интересно. Первые бесплатные, там, три, наверное, кейса, это такая себе история, которую обычным открытием открывать вообще смысла я... Нет, извините, три куска пойдет со второго кейса. Приятно, если это, честно скажу, повышенные шансы, то это замечательно, потому что, ну, у меня вывод открыт, да, я вам напомню, и будет будет. Ну, слушай, три тысячи со второго кейса, что же будет дальше? Но пока, подожди, мы же все открыли, да, мы открыли все, а дальше третий кейс, говорил До третьего мы открываем фастом Потому что смысла, ну там скоростной Зверь, но это один на миллион случай Поэтому, чё за фигня, во 18 рублей, это уже наш дроп, и четвёртый Поехали с обычного, потому что если Память мне не изменяет, он от 5000 Ну то есть уже чувствуете, да, разницу Ну и вот что я обычным открывал, смокинг Раньше, помню, дроп Только-только открылся, тут Так насыпало с этих бесплатных кейсов Хотел сказать, вы бы видели, но многие Видели, потому что дроп много просмотров набирал, когда он только вышел. Ну, там реально жестко дропало. Хотя, в принципе, со второго бесплатного кейса я отсюда 600 рублей, да пойдет. Со второго бесплатного выбить АВП за 3000, это, это очень круто. На самом деле, это не то, что круто, это солидно. Поэтому, ну, нормально. Но вот только на старте проект на этих бесплатках вывозил. То есть, там закидываешь, условно, ну, 10 тысяч, да, возьмем и тебе на 20 падает с бесплаток. Не шучу. Не всегда, но очень часто так раньше дропало. И тайный был здесь. Подписчику АВП-гредиент выпадал, помню. Я это постоянно буду повторять, Золотая спиралька, здравствуй! тысячи, Слушай, а <смех> не выдавали бесплатный кейс, а выдают до сих пор. Да, Важно, да? Ну а реально они выдают. И на подписчиках тоже выдавали. Ну блин, вторая спиралька. Это пятый кейс. От скольки он? Подожди. От скольки он. Вот там кому-то Сно... новый кейс, смотри, круто. Не, сейчас мы тоже на них пойдем. От скольки он стоит? Вопрос поставлен некорректно, но в целом, да, от скольки? От десятки, ну понятно, слушай, стоит от десятки депа, мы выбили на десятку, примерно там тысячу это более чем достойно, это офигенно. Так, тут они ширпотреба, накинули бронза, стой! Хорош, 6000 тысяч! А у нас вопрос, подожди, а сколько мы уже выбили? Ну то есть бесплаток прямо хорошо. С бесплаток прямо налево-право, офигенно. Осадок уже ладно, я думаю, обычным не будем, потому как навыдавало, дальше смысла нет. По итогу. М -м, давай в контрактах проверим. У меня, по-моему, какие-то скины еще тут лежали, блин. Ну ладно, мы закинем, закинем основной. На 13 тысяч выпало, друзья. Это хорошо. Это результат 65 на балансе. Да, подожди больше, потому что мы продавали некоторые скины. 45, 46. 47 округлим было, 65 есть. Это очень даже. Более чем круто, с тем учетом, что деньги-то, напомню, не мои. Кстати, прикольную фишку они добавили... Розыгрыши. Вот эта тема имбовая, не все понимают до конца. Я и в интеграциях рассказывал: ничего репостить, лайкать не надо, просто открывая кейсы, ты принимаешь участие в достаточно солидных по стоимости призов розыгрыша. Просто открываешь армейское запрещенное засекреченное тайное, Кто больше всех кейсов открыл, тот забрал. А я, когда захожу вечером, вот вчера зашел, как раз посмотреть кейсы новые. Прикол в том, что вот здесь очень мало участников было. Либо, а, нет, на тайном. На тайном там, по-моему, 27, 27 кейсов человек открыл или даже 50 и забрал 5000. Ну, то есть, в целом, вот сейчас, элементарно, скин за 3 700 потенциально заберет человек, который 2 засекреченных кейса открыл. То есть, потратив, э, сколько, два засекреченных? 600, ну, 700, да, рублей с лишним, он получает, э, там, 3 500, по-моему, 3 700, ну, вот как бы нормально. И, реально, э, я вам посоветую, если вам интересно, вы можете перейти, посмотреть, розыгрыш у них обновляются в час ночи, в 12 ночи по московскому времени. Перейдите, если пол-12-го, тут будет вот такая вот история. Но есть смысл залететь и забрать. Розыгрыши честные, здесь никаких ботов и так далее нет, ибо я э, рекламировать бы такое не стал. Но, если бы заплатили много, стал, но здесь на самом деле реально сайт годный. Ну, что, перешли мы, в принципе, к новым кейсам. Предлагаю вот эту историю скипнуть и начать сразу с кейса за... Ну, давай за 500, там чел, что то годное выпадало. Сразу 10 штук. Я даже не смотрел на наполнение, но я видел, вам не показал. Поехали, уже будем смотреть по факту. Какое же говно мне выпало. Кстати, Галил, сколько он? 200 рублей. Ну чё это, это скам, 1800 мы потратили, а потратили 5 Верните деньги, Вилдроп, пожалуйста Слушай, ну, ну чё-то как-то если так дальше пойдет, конечно, ролик-то в любом случае выйдет, потому что даже при сливе, да, если я ничего не вывожу, условиями вилдропа, которые они мне выдвинули, предложили, я, в принципе, воспользовался, то есть 45 на баланс. Если ничего не забираю, мои проблемы, ролик должен быть. Ссылкой с промиками, секретными, да, поэтому, ну, история, конечно, удручающая сейчас будет, слушай, что-то игровые приста, там чел вывел и все, ему огонь чинтика, но огонь чинтика отсюда кей стоит 500, в принципе, нормально выбить. А что-нибудь будет падать? Сайт, что то как-то, что то, -то как-то не то. А чё, новые кейсы, Про -про проверили новые кейсы, но это вообще не то. А можно чё-нибудь, а что это за говно выпадает? Ладно, понял, понял, принял. А чё-нибудь будет другое? Ну, типа, я понял, что жар, это скин годный, но мне он не нужен. М -м Сайт, алло, Вы, выдай. Что за прикол? Как забрать деньги с, с, со, со, со, со счета обманутых вкладчиков? Что за... Блин! Нет, подожди, давай мы на другое идем. Стоп, это, это не идет, у нас уже 31 тысяча. Все, с бесплаток выдвину, на этом салам алейкум. А если реально ролик выйдет без вывода, я очень сильно расстроюсь, вы не представляете. Сотики, 9 тысяч рублей за 10 кейсов, ну 10 тысяч даже. Сейчас гидра просто, джекпот из... из говна, а что за... А чё, а чё, я а всё, 4 ты? Ну слушай, 4 тысячи неплохо, половину срезала, пойдет. А можно чё-нибудь градиент? Тут реально, кстати, наполнение кейса, вы посмотрите, лютое. Оно выпадает говно, ну что за проблема? Сайт, что за проблема, блин, что это за фигня? Тем временем у нас с тобой уже 20 тысяч рублей на балансе, и сказать, что это круто, нет. А, реально, этот ролик просто может закончиться тем, что все. Я хотел открыть и за 6 тысяч кейс. Кстати, здравствуй, стилет! А, ну это... 000! 30 тысяч пойдет. Все. Салам алекум. Привет баланс. Мы вернули депозит. Круто, здорово, прекрасно, замечательно. Давай дальше. Так, сотики кейс уже поинтереснее. Я предлагаю... Ну сколько? Ну... Блин. 32. Давай до 20 попробуем, если он дальше будет сливать. С -с -с, идем, свалим, хотел сказать уже на следующий кейс. Но, блин, тут самый частый дроп. Это гидра, это, собственно, нападение Жора по 4300. Но этот кейс меня купил с приставками. Была проблема и у нас, кстати, проблема с балансом. Все, сваливаем на следующий кейс. Следующий у нас это кейс компуктеры, 2000 рублей, 10 кейсов, 19. Просто я надеюсь, что отсюда что-то выпадет. По сбору кейса ну, все красиво выглядит. Если выпадет джекпот из сказок, наверное, адского пламени, горячечных грез, будет кал. А Разъяренная толпа. В остальном все отлично. Ящик Пандоры, Медная Галактика купает все. За исключением ну да, вот этих получается раз, два, три, 4, четырех, четырех скинов. А, она ну даже может 5, потому что коллекция вроде тоже была дешевая, не помню ее цены. Блин, ну я немного подрастал. Не просто не этого я ожидал. Ну типа вот продал я скин Вулкан. Ну сколько он? Тысяч десять будет стоить. Наверное, 15 даже. Сорок шесть тысяч в студию. Ну пойдет. Но опять же у нас было шестьдесят. Это, ну это не прям что дофига, у нас же было больше. Ну типа открой вот 10 вот этих вот кейсов, да, после вулкана, ну вот, ну смотри, ну что за... Оно окупает и просто переходим на следующий кейс называется. Я предлагаю открыть еще 10, если не окупит, ну идем в апгрейд. Даже давай еще откроем кейсов 5, статрек вулкан, ну да. М -м -м -м, понял. 10 тысяч рублей, ну ладно. Ну кстати, минус 9 тысяч, да хоть кейс сбалансирован. Ну там спасибо. Нас 8 остается. Сейчас выпадает, если еще десятка, минимум отсюда. 10, видимо, дропается. Но, ну, ну, это будет хреново. Выстрел в голову Драгонлор. Или принц там был, бля. Да, там принц, был, тут дело нет, 16 тысяч. Давай попробуем апгрейд, но он прям жестко что-то мне сливать начал. Не, реально, админы вообще не хотят, чтобы я что-то вывел. Улын не хочется. 10 тысяч попробуем. 10 тысяч примерно. Ну, 54. Хотя, сейчас можно попробовать сделать. Ну, блин, улын, конечно. Потому что. с я думал, еще эта история не ждет, потому что 60 в принципе Давай, ладно, попробуем Друзья, а где скин? Я же не продал в 5 Во, скин появился Дай двадцаточку 45 Но вот два апгрейда минимум обязаны зайти Если нет, это будет, ну, странно и зашло 20 тысяч По итогу у нас тридцатка есть Можно и попить Продать Так, 30 тысяч рублей Что мы с тобой делаем? Давай еще раз попробуем вот этот кейс Ну, 10 Если не окупит, пойдем к следующему там уже кейс за 4000. Ну, выпало, типа, с ракетом и так далее. Но на балике было 60. То есть, ну, это немного не то, чего я ожидал. Ну, да, уже 6700. Ладно, понял. А, 17 тысяч на балике. Мы по-прежнему надеемся на вывод. Кейс вертолеты... Так да, хоть где-то перед тем, как открыть, посмотрим, бля. Ну вот тут место преступления это дешево. Вот это я не знаю. Ну хотя в теории, подожди, ну место преступления только дешево же будет. Из тайного тут нет ничего дешевого. А кейс стоит 3 900... А, ну то есть, невыгонь. Ну, не он его гонщик дорогой вроде. Слушай, я что-то по ценам теряюсь. А чё тут может вообще не окупить? Потому что как-то тяжеловато. Ладно, пробуем. Место преступления, не знаю, по-моему, -по он не окупит. Ну, типа, ну, а что еще? В остальных... Да, дракон-предводитель. Ну, да. ПОСЕЙДОН! Ой-ой-ой-ой-ой! Вот это прям по... все. это я оставляю. все. здравствуйте. Ну, не, не, типа, ну мало. Ну сколько? 45 деп? Ну, типа, да, но ну, мы считаем, что это деп. Х2 это 90 тысяч. То есть 71 откровенно мало, хочется больше... Ну, стрёмно мне дальше что-то делать Всем апгрейд попробуем ну, блин, Посейдон нет Из Посейдона, конечно, не-не-не-не Спасибо, не сегодня, а как-нибудь в другой раз Так, давай попробуем 6300 Сколько? Ну, 12 по дефолту 12 тысяч Поток информации, 46 Оно не заходит, и мы забираем Посейдон Но 71 тысяча 000... ну, от ГГ а, нет, нет, нет. Бля, просто там граница была. Слушай, Посейдон 70 тысяч, он не стоит. Там будет 100% замена. Я хочу открыть еще самый дорогой кейс. А то мы сегодня все открыли, кроме вот этого. Яхт-клуб кейс. Здесь имба. Здесь все, что было в предыдущих кейсах, по факту, только самое дорогое. Попробуем. По одному 6 тысяч кейс... Ой, ну блин, просто у меня сейчас настроение сок. 70 тысяч Посейдон. Ну, главное, чтобы он забрался. Потому что если он выведется, я его не продам, потому что это Посейдон. код красный 2000, ну, понятно, говно. Слушай, ну, какая красота. Вот просто какая же эта красота. Но посмотреть просто в целом на дроп, это, конечно, не очень. Но закончилось у по Сидонам, и ладно. 8000, открываем ластовый яхт-клуб. Короче, из всего здесь не окупает, видимо, только этот дигл, который бесконечно падает, Код красный. В остальном, ну не знаю, что еще может не Франклин. Да, Франклин плохо, с тем учетом, что кейс стоит 6000 Орион плохо, Кайман плохо. Ну и то там, Орион Кайман это на вывод. Ягуар, дешево, гамма волны, 3 500, как показывает мой инвентарь, золотой карп. Не знаю его цен сейчас, но в Навахе это окуп. Да, ну то есть в целом... Ну тут дофига скинов, которые просто могут сбрить. Но Орион заберем. 4000 стоит Орион, пусть он выпадет, я его заберу. Великий демон падение кара. Стой, хорош! Из этой же коллекции 45 тысяч. Вот теперь уже поинтереснее. И по итогам сегодняшнего, дорогие друзья, дня. Ну вот эта красота, но объективно, я не закинул ни копейки, для меня это вообще классно, естественно, поэтому есть и ссылка, и промики, и все в прикрепе. Ну честно, кайф, ну честно, сегодня кайф, блин, а как я это... Ладно, давай начнем с падения кара, потому что я делаю ставки на то, что он все таки может забраться, но 45 тысяч, но он... А, замена, ладно, я понял, эмочка 27, это слишком... Ну пусть это будут 12 тысяч на баланс Блин, разница огромная, конечно Я не знаю, капитан третьего ранга, но ну, попробуем Двенашка, но ну, это, блин, это прям Ну это жестко Перчатки за 33 тысячи Я очень расстроился, что не, нету падений кара. Но у меня просто один есть, второй Блин, я бы не продал с другой стороны Опять же, у нас 14 тысяч на балансе Забираем Посейдон, лишь бы не замена Ну тут скорее всего будет замена, потому что да, Посейдона за такую цену Наклейка я ее тоже же не продам. Волны. Волны, волны, волны, волны. Да попробуем. Волны за 63 тысячи. Не скам ли это века. А че он такой дорогой? Ладно, будем смотреть уже цены в стиме на балансе 22 тысячи. Блин, по итогу мы забрали на сколько? Ну, немного я с падением подрастроился, по я понимал, что не выведется, но падение я думал заберется. Тут 90... 96 тысяч, да, блин, нормально. 22к есть. И чё? Ну, ну, я щас очкую открывать эту историю. Да, три кейса попробуем Просто шанс, что он сейчас меня сбреет, офигенный. Особенно после вывода. Ну да, диглы за целом леку. Можно хотя бы ориончики? Три оренчика, я бы забрал. 7900. А, ягуар. гама волны, кстати. Не, гама волны я тоже оставлю, пожалуй. гама волны я хочу забрать. Апгрейд. 4000 у нас есть. Блин. что есть? Давай посмотрим, оцени. Оцени. Но апгрейд не зайдет сейчас, мы уже на вывод скины поставили Чем можно будет продать? Дигл Можно, конечно, попробовать рискнуть. Бах, я не продам Азимов я тоже, блин, вот но... Эти скины мне продавать жалко -э -э Поток информации за 12 тысяч Азимов за 16 Перчатки Сколько-то? Ну, нет, это, у нас же баланса-то не хватит 6700 Да пробуем по большому шансу Ну я подрастроился, просто замена такая дорогая 22 тысячи Кейта хотя бы зашло Блин, ну может на эту сумму он нам выдаст? Я буду очень признателен, если на эту сумму выпадет Смотри, 6700, мы можем сделать Я, я честно, подрастроился немножко Ну, конечно, не закидывал, но все равно 42% Давай, если оно заходит, это будет круто, но это 42, блин 14 тысяч с другой стороны Гага Ну нет, сейчас сказка хорошо, так сейчас я приму все эти обмены. <смех> еще мы волну, все. Все, все, все нормально, все хорошо. нож я принял, перед тем как его принять я посмотрела его стоимость и вы офигеете, я просто, ну реально, то есть там моменталка стоит 61 тысяч, и мне вопрос, как давно волны прямо с завода стоят столько денег. ладно, глок должен, если будет замена здесь, но ну, это будет уже удивительно для меня, потому что глок их дофига сейчас. Найс, все, глок это, но ну, опять же, смотри, было, то есть Апгрейды зашли, это норм, потому что у нас было 22 тысячи, а по итогам получили, ну, там, 17 с лишним. То есть здесь вообще вопросов нет, как бы все гуд. Перчатки за 14. Вот, блин, замена, блин, да че ж такое, ну давай к вам ринку, ладно. 600 рублей не критично забрать, с тем учетом, что 90 на вывод, ни копейки, ни деп, ну, как бы пойдет в целом. Какого Маринка за 13 тысяч? Но это не самое лучшее решение. Ладно. Все, ждем скинов. 45 получилось сделать сколько? 96, 97, 100, 113, 113 тысяч где-то. Да вообще нормально! Че, и сижу вообще хорошо! Блин, после тотальных сливов, на самом деле, дорогие ролики были ПКБшки. Ладно, их в том числе ВД спонсировал. Но... Такой момент, что... То, блин, все равно, то есть, ну, это деньги были за интеграцию, и по итогу мы их сливали, и такое себе, и не до конца это приятно, вот что я вам скажу. Ну, пойдет, пойдет, 100 тысяч, нормально. Еще и плюсом Counter-Strike, Open Case, дорогие, кстати, ждите, скоро будет Open Case, в ближайшее время запишу. Вот. Ну и все, дожидаемся вывода и смотрим цены Я я сегодня, я счастлив, я спокоен, все нормально Друзья, в общем, все пришло Сейчас прямо вместе с вами смотрим цены Начиная с перчаток спецназа третьего ранга 32 здесь, а по факту Слушай, а по факту интересней 35 тысяч была последняя продажа Так, да они даже выше Ну окей, давай по 32 смотреть 32 дальше 3000 ГЛОК, кстати, вот эта история, по 33 на ВД оценивалась Да, она оценивалась на 33, но здесь продажа 35, а до этого 39 Ну ладно, 32 тысячи а Дальше 3000 ГЛОК Не помню, сколько он оценивался на ВД, но дешевле По-моему, 2800 где-то он стоил, или 2900 У нас получается 35 000. 000, а дальше 14 калаш. Для меня это вообще удивление, так как, как вам ринка за 14 тысяч, это что-то новенькое. То есть здесь уже 49 тысяч. А нож за 67. Это уже получается 100. 106 тысяч рублей Кстати, вот этот нож, это имба Потому как он по моменталке 61 продается Ну, кстати, здесь он продавался за 68 Слушай, ну ножик имба Ножик прям имба В общем, вот таких 4 скина у нас получилось вывести Фактически, ну, 45-46 тысяч Круто ли это? Для меня, да Потому как, ну, я ни копейки не потратил Мне выдали, у меня открытый вывод И я по таким условиям рад работать Потому как мы сегодня новый кейс открыли И вам это, я надеюсь, понравилось Потому как, ну, не фантики, да, уже с... другое 109 тысяч, если правильно посчитал, вышло. Ну, классно. А, что то я обсчитался. Егор, короче, вам... Егор, посчитай, вставь на экран, пожалуйста. Цену я что то не топом посчитал. Ну, сейчас будет цена вот здесь вот да, в во весь экран, сколько получилось. Ну, короче, больше, чем x2, и нормально. Вот такие по итогу у нас результаты. Спасибо всем за просмотр. Ребят, мои ролики, да, только к КБ набирают набирает лайки. Я сейчас его снимаю активно. Я вас попрошу лайкать, ну и ВД в том числе. Здесь вывод там 100 тысяч, интересно же, определенно. если эти ролики будут лайков много набирать с ВДшкой, они будут выдавать больше баланс, это будет еще интереснее. А в следующем ролике мы будем открывать кейсы новые, я надеюсь, что они появятся уже. И там кейс за 100 тысяч. Вот кейс за 100 тысяч, не знаю как, я постараюсь также договориться, чтобы это был открытый вывод. Скорее всего, это будет просто заплатить как за два ролика или ролик плюс интеграция, но будет открытый вывод везде, потому что это интереснее лично даже для меня. На этом все, с вами был Человек, всем огромное спасибо, Блин, ролик реально крутой, вот прям офигенный получился, я честно рад, такого вывода не было давно. Всем еще раз спасибо, до новых встреч, вся халява и ссылочка на ВД в прикрепе. Команде Вилдроп большой привет, всем пока.